где-то что-то горит, поэтому дым стоит и вот из-за этого дыма солнце такое красное еще, главное, не так низко а уже как будто на закате совсем мир всем весна и к нам пришла мы тут получили Саженцы с от агронома, который к нам в гости с отцом Владимиром Головиным приезжал. Так что сейчас орудуем тут, как посадить, что куда, расстояние отмеряем по 3 метра, все дела. Ну и малыш тут вышел помогать. И кот тоже помогает. Потому что у нас куча помощников. Да, котя? Видок у тебя, конечно, маленькая Не фонтан, да? Ну что теперь? Так, что у нас с прошлого года выжило? Мы садили, значит, яблони, груши. Вот она, яблоня, и прижилась. Вот, может в принципе игруша живая, но плохо по ней видно. Что-то пока ствол вроде, вроде живой, но ничего не показывается, листочки никакие не лезут. Ну а что хорошо прижилось, так это жимость. Все кустики все прижились, слава богу. Мама. Так, какой-то новый трюк, интересно. Ну давай показывай. Ага. Ну ладно, вы свои новые трюки нам не кидайте. Мы сейчас тут садить будем. А что там, там ягод пока нет? Ну сейчас они маленько походят, и будем их отправлять куда-нибудь. А то они нам тут все утопчут. Ну, он и рисы вылазит. Почистить надо. и Ионы вылезли. Так. Телего навоза. Там палка еще, которую ты втыкал. Мешается. Пыталась достать. Дружина наша трудится до сих пор. Дружная дружина. Поливаем на два раза Сверху соломой откос оставшийся закидываем, чтобы влага лучше сохранилась. Ну вот. Так постепенно. Наш палисадник обретает очертания. Не сразу потеряевка строилась.